Всем привет моим друзьям, подписчикам! Всем салют! С вами Дамы из Амстердама. Ну что, друзья, с вами мы уже на какие только темы не поговорили. Мы с вами поговорили уже на тему интимных игрушек в предыдущих моих видео. А сегодня мы с вами поговорим на тему измены. Вот первое, что хочу сказать для меня интересный и. Необычный опыт был, заключался в том, что в 30 лет я узнала, что у кого что болит, тот о том и говорит. Сейчас я опишу вам ситуацию. Дело было так. Как-то я рассказала одной женщине, своей знакомой, точнее, мы с ним вместе учимся в одном коллективе, о том, что мой супруг, он работает вообще на севере. Вот, и в другом городе находится. И она мне сказала сразу же, первое, что она на это сказала, то есть она, ну, знаете, могла бы спросить, допустим, там, а ты не скучаешь по нему, а тебя устраивает ли это такая ситуация, да? Нет, она не спросила это. Знаете, что она меня спросила, первым делом она спросила меня, ты думаешь, что он тебе не изменяет, Сначала у меня просто была вспышка ярости, гнева, мне хотелось просто взять ее, так придушить. Это первая реакция. Потом вторая реакция, которая у меня была, я просто думаю, ну мне что, я такой человек эмоциональный, я как бы сказала, не подумав. Ну, не нужно было вообще ничего о себе, давать никакую информацию, то есть не подкидывать, как говорится, дровишек в огонь, да, и так далее, да. Ну, в общем-то, вот. Но... Потом а, был эпизод, что в нашем коллективе был корпоративчик, и мы все собрались на Лебяжем озере, у нас здесь это в Казани, вот, еще это называется так, Лебяга, злачное место. Ну вот, и м -м, потом она просто открыта и как бы на весь вообще наш коллектив новый, да, заявила о том, что м -м, ее супруг ей изменял всю жизнь, то есть, в тот самый момент я поняла просто, что на самом-то деле, кто о чем, у кого что болит, тот о том и говорит. Ну, то есть, получается, что вот э, тот человек, который вам начинает какую-то гадость городить вот в вашем огороде, да, начинает там, не знаю, там гадить или там, я не знаю, вы сажаете цветы, а он вам э, выдергивает эти цветы и оставляет сорняки, да. Ну, как вы думаете? В общем, делайте вывод, что если человек говорит гадости, значит это только он видит гадости. Это значит в его жизни гадости. То есть вы тут в принципе ни при чем. Вот и все, этот вывод я сделал. да, мне 30 лет, и я сделал этот вывод. Это мой жизненный итог. Ну вот, жизненный итог, так громко сказано. Вот, к сожалению, мне, конечно, очень жаль, что сейчас вот все меньше и меньше людей представляют для меня какой-либо интерес, просто... Мне со многими уже неинтересно людьми общаться, к сожалению, для меня не представляют ценности, там, люди как, ну, матери, которые нарожали кучу детей, мне, правда, искренне это вообще неинтересно, и, ну, ладно, вообще не будем, давайте не будем отклоняться от темы, а, тема у нас измены, ну, так вот, и что хочу сказать по этому вопросу, да, к сожалению, идет такая тенденция сейчас, вот вы можете соглашаться, можете нет, можете говорить, кричать там, бить в бубен там, я не знаю, бить там в барабаны и говорить, нет, а у нас не так, мой муж не изменяет, да, окей, хорошо, я за вас рада, если это так, а, но вообще позиция ну, блогеров сейчас, вот, к сожалению, позиция моих близких, знакомых, вот, друзей тоже, Такова, что действительно многие друг другу изменяют. Еще есть такая поговорка, львак укрепляет брак. То есть это все вот из этой такой серии, да. Ну, и просто я вам скажу такую вещь, просто вот, ну, мое, как то, что мне вот близко, да, по духу. Слова одной женщины. Эта женщина, она владельца салона красоты. В свое время я делала для нее много фотокниг, делала съемку свадьбы ее дочери, вот как фотограф была приглашена. Вот. И как-то мы когда с ней делали макет вместе, я ее пригласила к себе домой, и мы сидели так за чашечкой чая, делали этот макет, обсуждали фотокнигу, фотографии со свадьбой ее дочери. Вот за иностранца она вышла замуж дочку у нее. А сейчас живет в Бельгии. Вот, кстати. Это, кстати, близко с Амстердамом. Вот. И что хочу сказать. Что она сказала такую вещь очень правильную, очень классную, которая мне близка по духу. Находит отклик внутри меня. То есть она сказала так. Я ее спросила просто вот как вот. Ну, вообще нельзя же себя как-то съедать мыслями о том, что твой там, человек к тебе изменяет, да? И она сказала такую вещь, значит, если мой муж мне изменяет и делает так, что я 17 лет об этом ничего не знаю, то пусть изменяет и дальше, понимаете? То есть, как бы получается, что ну, ее мужчина, у них прекрасные отношения, там у них двое детей, там вот они э, дочь уже выдали замуж, да, за иностранца, вообще все прекрасно, есть бизнес крутой, да, развивающийся. И просто что хочу сказать. И просто она счастливая, и ей так хорошо с ним, да, э, это ну, полностью нашли друг друга люди. И то есть полное доверие есть. Но я знаю действительно пары, вот э, это просто ужасно прозвучит, которые действительно, вот знаете, который действительно, вот, мужчины изменяет и не скрывает этого, причем еще может принести какую-то заразу там, да, ну, это вообще просто отвратительно, ниже принтуса и женщину, как он опускает в этих отношениях, да, ну, у меня просто есть подруга, я не буду говорить имен, но у меня есть подруга, которая которую в открытую изменяет ее парень, он прям делает это в открытую и говорит ей об этом, и сравнивает, и просто это... Ну, женщину это опускает ниже принтуса И действительно, если говорить об изменах, если женщина при этом не страдает, то есть и что-то мужчину держит в этой семье, значит, значит близки по духу, значит, ну, самое главное, вообще не существует ничего между людьми, только вот близость по духу. Ну, когда человек, увы, не на твоей волне... Ну, то есть как бы изменяют, не изменяют, тут отношения и не только из измен прекратятся, да? Они сами по себе могут прекратиться, поэтому, ну, что сказать? Да, вы там, э, хочется поесть сладенького мужчинам, да? Но если от этого действительно не страдает женщина, если мужчина ее не оскорбляет, то получается вот что? Получается это можно или все-таки нет? Пишите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно. вот Я дико извиняюсь. Я сейчас буду в данный момент монтировать более, ну, оставлять, выкладывать более коротенькие ролики, потому что у меня сейчас заморочка с... Не хочется заморачиваться с монтажом. Вот. Итак, с вами была дама из Амстердама или, как мы обсуждаем вконтакте, Ника Тумаева как фотограф. Я из Казани. Вот, кому интересно вообще... Тема измен Личных отношений Каких-то примеров, рассказов из жизни Пожалуйста, пишите Спрашивайте, подкидывайте мне Новых тем Какие, может быть, вы хотите увидеть в моем блоге Вот Я очень благодарна вам, что вы со мной До новых встреч Пока-пока